Друзья, привет! С вами магазин 812 фото, и сегодня мы с вами соберем вот такую вот бюджетную панорамную головку. Если вы хоть раз пытались снять сферическую панораму без панорамной головки, особенно в помещениях, вы, скорее всего, столкнулись с проблемой, что у вас линии, особенно вертикальные и горизонтальные, неправильно сшивались. Это вызвано эффектом параллакса. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, была придумана панорамная штативная головка. Но если вы интересовались ценами на специализированные головки, то наверняка заметили, что удовольствие это не из дешевых. Сегодня мы с вами попробуем собрать головку в пределах 3500, которая будет выполнять свои функции и поможет вам в самом начале вашего пути. Давайте приступим к сборке. Прикрепляем быстросимую площадку от вашего штатива одной из макро рельс. И устанавливаем на штатив. Штатив должен быть довольно крепким, чтобы он не люфтил, не шатался. Это может негативно повлиять на вашу дальнейшую съемку. Итак, дальше нашу угловую крепим к площадке. Готово. И последним этапом перед установкой камеры будет установка второй макро-рельсы на угловую нашу планку. Готово. Следим, чтобы везде были прямые углы. И устанавливаем камеру. Итак, сборку мы завершили. Осталось ее только настроить. Для этого нам надо найти так называемую надальную точку для нашего объектива, также она известна как точка нулевого параллакса. Как ее найти, вы найдете легкую информацию в интернете, как видео, так и статьи, это не так сложно, как вам кажется. Просто в первый раз потренироваться, понять, как она ищется, и дальше это займет у вас не более 5 минут. Именно для поиска надальной точки нам нужны были именно две макро рельсы для того, чтобы нам легко, точно и быстро найти нашу на дальную точку, чтобы перемещать камеру в двух плоскостях. Это гораздо упростит нам нашу работу и улучшит наш результат. После нахождения на дальней точке мы можем приступить к съемке. Снимать мы будем наш маленький магазин с огромным количеством линий за счет шкафов, полок. Давайте посмотрим, что у нас получится вперед. Итак, все готовые кадры мы соберем в специализированной программе, которая без проблем сошьет сферическую панораму и даже может ее проэкспортировать в виде видео или флеш-анимации. Давайте посмотрим на результат. Как мы видим, результат вполне достойный. Давайте разберем плюсы и минусы нашей штативной головки. Из минусов будет... Увеличенное время настройки этой головки, а из плюсов будет, не... конечно же, цена, которая порой в несколько раз меньше, чем ее аналоги. А также то, что каждую комплектующую нашей штативной головки можно использовать в других съемках, например, в макросъемке. Ссылки на все комплектующие, которые мы использовали в нашей штативной головке, будут снизу. А также микрофоны, штативы, свет и, и прочее, что мы использовали для съемки сегодняшнего видео, вы также найдете в описании. Спасибо за просмотр. С вами был магазин 812 фото. Счастливо.